Время видосика! Ребят, простите, что меня не было долго. Это ерунда. А то, что летом канал зальется видосами, вот это да. Я знала все почти события Ютуба, как могла. И сегодня канал лими Фокс возродится и будет жить всегда. И давайте начнем с видео. Я долго не знала, что заснять. Поэтому решила раскрыть всю правду о моих диалогах. Выпускной, макияж, сумка, туфли прическа, блестки, фигура, маникюр, педикюр, друзья, расставание, фотик, салют, одноклассники, аттестат, диплом, каникулы, школа, медаль, директор, экзамен, пятерка, дневник, выпивка, зрелище, звонок, ученик, зау, ресторан, санты, баран, лимузин, телефон, егэ, полусон, учитель, уроки, мелкий, расслабон, гардероб, поступления, домашка, листок, началка, столовой, одиннадцатый, вон, школа! Ну, первый чувак, которому я постоянно писала стихи, я не хочу их показывать вам. Простите. Ну, если хотите, можете сами откопать, там где-то я писала внизу, давно очень, давно очень, где-то в группе, где-то мои залежи стихов. И не избавить их от оков. Итак, второй это у нас блогер Ник Федоров, у него даже есть галочка. Фу. Вот галочка, галочка, галочка. Самый классный блогер, который со мной общался, но я с другими блогерами, кажется, не общалась. Я лучше буду неинтересные пропускать и а читать интересное. Ну, вот, допустим, давно я хотела запилить выпуск про э, обманные сайты. Ну, то есть, типа фейковые подработки и все такое. И вот я решила поинтересоваться э, у девочки: а как же можно заработать-то? А? И среднестатически вот, э, абсолютно каждая программа, вот которую вот, я встречала, там нужно заплатить, чтобы зарабатывать деньги логика. Прелесть. Мне нравится. Изведи. Короче, всякая муть. Не ведитесь на эту хрень, пожалуйста, а? Там даже всякие разные какие-то вот. Оплачиваешь обучение, чтобы зарабатывать внимание. В интернете. Что за дебилизм, а. Школа Зевс. Буду громом стрелять. Ну ладно. Далее пошли многочисленные просьбы найти фейков. Ребят, хватит мне писать, серьезно. Я расписала все подробно в том видео, и я не понимаю, почему вам это так сложно. О, господи, блин, хоть бы фотографии еще заплетали. Так, ладно. ЕГЭ русский, 64 балла. Короче, она просила найти кого-то там в реальности, я уже не помню. Блин, это старый диалог. Такой кошмар, а? Шо за дрянь? Ну я про ситуацию, ну блин, хватит мне писать, а? О, знаете, еще один умный человек. А, привет, найди мне страницу, ла ла ла ла ла ла ла, -ла. Даже зачем-то там, зачем-то там переписка, фиг его знает. Я ему доказывала, что такое сигнал, он не понял суть видео, не б... немного. Скинул одну переписку, потом скинул те же фотографии, вот два раза вот, вот эти вот, а это я скинул, а ну это типа в пример, потому что типа, так не надо делать, и вот какие-то, блин. Потом еще какую-то фигню присылал, что-то, не знаю зачем, видимо решил, что я могу быть заменой ему другу, которому он может скидывать мемчики, он три раза эту фотографию прислал, что издевается что ли? 4. Хорошо, давайте посчитаем. А, ну все, ладно. Все, проехали, да? Здрасть, привет. Какой-то еще необычный человек писал мне по поводу ярмарки. А, хотел партнерку. Мне вообще все равно, я со всеми соглашаюсь. А, потому что все равно до этого видео не доходит. Ну, совместное видео. А все почему? Потому что они сами забывают, да и вообще без разницы мне, вообще совершенно. Согласись, если я соглашусь, то я не обижу человека, но и... если видео будет, то оно будет, Ну блин, мне же в помощь. Если нет, так нет, я ничего не потеряю, и человека не обижу. В основном, да, мне всю хрень пишут, но не все, слава богу. Он еще предлагал какие-то соревнования по поводу аниме-ярмарки. Не знаю, зачем, какое. Что-то типа Аверсуса, да? Ну что, иди сюда, я сломаю тебе словами. Ок, да. Но просто понимаешь, у меня сейчас не выходит, но надеюсь, тебя это заводит. А вот, а вот, а вот аватарка у него красивая, да. Это я согласна. Стырить. Да, немного кто с ярмарки пишет, это классно. Молодцы, что есть такие ребята, которые поддерживают меня. Ну вот, смотрите, еще один союз каналов. Который так и не вышел. И тебе не хворать! Прости, что я не ответила еще с декабря. Но лучше сейчас, чем никогда, да? Один из моих небольших таких разводов. Прям Милотаж. На душу лайк на фоточку просит как маленькая девочка да ну смотрите какие у него фоточки хорошо да меня надеюсь не забанят ну что ты это самое то а, а вот еще один интересный диалог зачем зачем мне снять фото ну если тебе интересно фото ну посмотри блин на странице чего их не хватает что ли блин сколько их там 300 с чем-то штук да Сто фотографий. Тебя что не устраивает что ли? А? Привет, Иван. По-чего? Пора... Па... Короче, и тебе привет. Тоже не ответила. А что у меня происходило в январе? А, да, все вспомнил. Я тоже какую-то дичь нес, поэтому я даже ему отвечать не стану фото ничего не дает узнать о человеке, лишь его внешность я просто пыталась врубиться что его слова означают фото ничего не дает узнать о человеке лишь его внешность а, ясно мне сама фейк писала Потом еще даже исповедь мне писала. Привет, мне нужна помощь. Ну, вы сами прочитайте. А, тоже просили страницу, кажется. Еще одну, еще одну, еще одну, проверь, еще... А еще, может... Может, еще проверишь, а? А, Знаете, мне кажется, надо уже брать деньги за это, потому что столько человек мне писала, я уже давно должна где-то 10 тысяч насобирать точно да искренне спасибо ну ладно хорошо я не буду осуждать ее потому что она все-таки поблагодарила меня да и даже вот пообещала удалить страницу и, и выполнила это действие ну молодец ну вот здрасте привет проверки одну страницу важно знать но мне кажется это та же самая Аня, только пишет меня с другой страницы короче две Ани, господи привет чувак я уже тебя люблю за то, что ты меня смотришь. Если ты меня не смотришь, я тебя не люблю, и ты урод, и скотина, и сволочь, и все так далее. А что хотели сказать вот этим сообщением? Оно что-то дает вообще? О, да, еще один. Ксюша Перфильева какая-то там, привет, и пока, и все, я тебя удаляю. Кстати, по поводу чего вы точно можете мне писать, так это по поводу Сигны. Я рада сделать вот с такими лохмотьями, с такими бонтами вам Сигну. При это Дуарт Деринг Дуарт Дер, Дер, э, Да нормально И Александру Учемирич Че Чё за фамилии Пасиб Диджей сам меня Сам Диджей считает что я красивая Да Все и сегодня иду в клуб в к клуб <с> Клуб Ой Спасибо Сти что Нет Ну значит Не Ну нормально же общались А а вот этот тот молодой человек занимается бизнесом. Я... А, ну, че... ну, если по честному, то акции. Давайте посмотрим его. Мне самой интерес... Брутал! Изиди. Вы издеваетесь? А, если ты брутал. Я тоже в очках. И нет, познакомиться нельзя. И какой-то нуристам, блин. Чего вы от меня хотите, а? Не поеду я к вам, санкции А, вот еще один обманчик Вы стали победителем Игромира, вас выбрали среди подписчиков И вы выиграли Xbox плюс GTA 5 Ха, За доставку надо платить, я не помню сколько Там где-то 2000 вроде или что? А 650 в течение двух часов обязательно. Потом я, я нашла, что это фейк, ну и все. Чего не с официальной страницы? А, а как же ваши сообщение по поводу того, что доставка бесплатна? Вот к чему писать привет без ну тупо привет без ни, Блин, ни вопроса, ни ответ. Ничего. Ну, ну, Какой смысл? Ой, мимимиш. А вот это вот мне можно отправлять, да? Сегодня мне прислали группу про рыжих, а сейчас про лисиц. Ну я не против. А, вот тоже человек просит помощи не про и не просит э -э ничего. Понятно. А с этим тоже все понятно. Еще один. И тоже по совместке. <сас wagon -смеш> anyway, <smusky> Вы шутите? Меня бесят такие люди. Нафига? Нафига, одну и ту же ссылку. Вот лучше бы такое описали, да? Идеально просто отшила. У меня есть отзывы и ответы, типа. Ну, отзыв я сама себе тоже могу написать, потому что типа я просто офигенный блогер а по сравнению с другими. Равноценный обмен вообще, чувак. Опять? Хм, нормально. И на этом наше общение закончилось. Какие данные, вы о чем? А, нет. Опять. А, ну вот еще чувак меня просил Сигну сделать. Ну, я сделал. И не только ему сделала, только вот они, они пере, перевернутые, блин. Ну, не получилось немного, да. Вот, в стиле Фина. Вам не надоело? Странная переписка вот это вот получилась. Ну, короче, у меня дофигища ненужных лишних сообщений. Я их уже поудаляла. Вот еще интересная. Интересная странная перепись. 15-летний Валера сидит через сестру и пишет мне. И обещал мне найти. В общем, все Э, да. А, мне больше нечего сказать, поэтому пока. Да. Ждите следующего видео, типа. Начало было эффектным, а вот конец, да. Давайте взрыв добавлю. Привет, Иван, пора.. по. Чего? Короче, и тебе привет. Тоже не ответила. А вот, а вот А вот аватарка у него красивая, да. Это я согласна. Ну, просто понимаешь, у меня сейчас не выходит, но надеюсь, тебя это заводит. При этом Деринг. Дэринг. Друард. Да, нормально. И Александру Чемри Че. Че? Че за фамилии?